Всем снова привет! Сегодня мы поговорим о э, штатных и нештатных э, линках прогрессии Для чего они нужны и вообще, в принципе, нужны ли они вообще То есть мы будем говорить о занижении задней подвески, как вы это называете Заднего хвоста, заднего крыла мотоциклов м 109 r ВЗР-1900, 1800 R. То есть, э, что мы подразумеваем под линками? Вот эти вот косточки, их также называют, это на самом деле линки прогрессии. Находятся они по бокам амортизатора, как вы видите вот здесь. Почему я показываю на этом мотоцикле, потому что здесь максимально открыт зад, из-за того, что кастомный обвес задний, Кобра, кстати, очень рекомендую. Вот, и здесь мы имеем доступ без ограничений, для того, чтобы посмотреть, о чем мы говорим. Итак, вот это вот мы наблюдаем. Косточка, она же линк прогрессии правой, с противоположной стороны, поверьте мне, выглядит все точно так же, находится левой. Они абсолютно одинаковые, у них даже на заводе одинаковые артикулы, и они просто, вы переворачиваете их и зеркально располагаете по бокам самого амортизатора. У нас здесь на М109 моноамортизатор, это штатный, вот так вот выглядит амортизация заднего крыла, заднего хвоста. Итак, для чего э, занижают э, заднее крыло, заднюю подвеску? Вот, например, при, яркий представитель вот такого дела. Но я считаю, это бестолковое занятие. Например, они часто приезжают, вот эти вот мотоциклы, э, с каких-то европейских или американских э, аукционов, то есть после Америки, Европы, где они ездят на пылесошенных ровных дорогах и не встречаются ни лежачие полицейские, ни выбоины и так далее. То есть, смотрите, насколько занижена подвеска вот это вот крыло практически надевается без нагрузки практически надевается на колесо при том что если мы на него сядем сверху а, ну я например вешу 75 килограмм да то оно довольно таки просядет вниз на кочке на большой если я пропущу там лежащий полицейский на скорости я возможно буду чиркать а, крылом резину но если сядет на такой мотоцикл какой-то бегемот а, ну я так говорю, не обижайтесь Весом там 120 килограмм То он будет чиркать уже с вероятностью 50% на каждой кочке Кроме того Занижение, я вот считаю, что с таким крылом смысла делать нет А вот для, когда занижение нужно действительно Это когда мы ставим задний какой-то укороченный обвес Посмотрите Это штатные линки Мы ничего не меняли Вот здесь вот, да Убрали штатный хвост и поставили в штатные места, то есть вот здесь вот все осталось, все крепления заднего хвоста, вот эти вот э, кронштейны, вот э, вот эти бугели, как их называют, да, вот под эти, все в штатных местах. И при установке кастомного заднего обвеса мы имеем вот такой вот здоровый просвет. Ну, потому что сама форма крыла э, чаще всего она вот задирается и так вот смотрится хищно. Вот сюда нужно поставить обязательно линки. Конечно же, мы экспериментировали, и когда э, садится сюда э, человек примерно там 80-90 кг, э, крыло опускается примерно вот настолько. Но когда э, здесь у нас хозяин весит очень прилично, вот когда он будет садиться, оно просядет еще ниже, но э, установка заниженной э, подвески, заниженных линков, Здесь нам позволит и в штатном положении, в стационарном, занизить примерно крыло на э, сантиметров 5-6, а может быть даже и 7. Что при таком допуске, ну, подразумевается, что здесь должны быть зани занижения при выпуске вот этого вот крыла, производитель подразумевает. Вот, э, при все равно, при занижении здесь будет довольно-таки большое расстояние с запасом. И э, при посадке э, водителя у нас останется здесь довольно-таки хороший просвет. Ну, когда мы разберем, я вам покажу, что у нас получилось. А в итоге мы будем менять, меняться, так сказать. Вот с этого бульварда, будем снимать заниженные линки, как мы считаем, ну и с нами согласен тоже клиент, что они здесь неоправданно установлены. Будем ставить вот сюда. А с этого мотоцикла, соответственно, снимем штатные линки и поставим... На этот мотоцикл. Вот для сравнения мой Moonlight. Посмотрите, как стоит крыло со штатными линками. Как вот оно здесь. Что оно скрывает, да? И как тут. Оно надето фактически на колесо уже. Здесь у нас практически горизонтально стоят бугели, А здесь они немножко даже задраны вверх. Со штатным крылом это смотрится все прекрасно, так и должно быть. И просвет рассчитан инженерами и под бегемотов, и под обычных людей, и под худеньких. То есть с запасом колесо, конечно же, ничто чиркать не будет. Ну а вот здесь, сами видите, что уже, так сказать, на грани. Также хочу заметить, что э, в дефиците, очень в большом дефиците штатные линки, по причине того, что э, мотоциклы часто покупаются с Европы, с Америки, они приходят с этими линками, и у нас, конечно же, очень мало кто меняет штатные линки и сознательно занижает мотоцикл на э, штатном обвесе. В основном как раз приходят к тому, что вот я приехал, приехал мой мотоцикл, а вот он такой заниженный, что делать? И потом судорожно ищут линки свободные, на разборках их там очень мало, на них большая очередь, и поэтому штатные линки это большой дефицит. Сейчас вот мы по факту меняем, одному нужно одно, другому другое, и все будут довольны. Через некоторое время у нас на сайте появляются продажи штатные линки я поскольку на них большой спрос я их буду продавать новые то есть я буду их заказывать, точнее они уже заказаны с завода и через какое-то время они будут и они будут практически постоянно находиться у нас в продаже на сайте чтобы вот такие вопросы можно было бы решать оперативно а не искать это где ни попадя на всяких разборках и так далее Перед тем, как мы разберем, и я покажу вам в снятом состоянии линки, расскажу один интересный момент. Вопреки сложившемуся стереотипу, тому, что для занижения нужно ставить что-то короче. Да? То есть, по теории, как и я раньше предполагал, когда был зеленый и наивный, что для того, чтобы занизить подвеску на мотоцикле, нужно поставить косточки вот эти заменить на более короткие. Фигули на рагуле. Наоборот, ставятся более длинные. То есть вместо штатных штатные более короткие вместо штатных ставятся чуть длиннее. Дальше мы чуть попозже я покажу и насколько они отличаются. Чуть длиннее, тем самым они меняют положение положение самого амортизатора из такого в такое. И соответственно, когда амортизатор немного ложится, за ним тянется и сам задний обвес заднее крыло. Тем самым устанавливая более длинные линки мы занижаем э, заднюю прогрессию, э, занижаем заднее крыло, обвес. В одиночку будет сложновато э, производить замену линков, поэтому попросите все-таки, чтобы вам кто-то помогал, а процесс э, замены сейчас мы вкратце вам покажем. Мы, конечно, не будем показывать, как откручиваем гайки и прочее, но основные моменты, как это сделать наиболее э, правильно и удобно, конечно же, э, будут вам продемонстрированы. Извинюсь, мне тут поправили Когда я видео уже э, часть, часть снял э, Я неправильно рукой показал Что у нас меняется Когда мы ставим линки длиннее Вот таким вот образом Вот здесь вот они будут То у нас амортизатор уходит Я показал вот так вот А у нас наоборот вот так вот уходит И соответственно вот эта вот часть За собой тянет За собой тянет непосредственно крыло И занижает его вниз Вот таким образом э, работает занижение Процесс съема а, линков, неважно, штатные или нештатные, вот мы покажем на этом мотоцикле, процесс совершенно одинаковый. Значит, что вам нужно сделать? Это разобрать вот этот пластик боковой, снять. Здесь вот откручивается болтик для начала, когда он свободный, дальше от бака снимается. Вот так вот выщелкивается из резинок сам пластик, и здесь нужно убрать, ну, если вы хотите вообще от него избавиться, от этого пластика из резинок вытаскиваем и убираем тросик и снимаем тем самым секунду вот. снимаем этот пластик дальше мы здесь уже просто разбирали я пока за телефоном ходил Андрей уже под разобрал дальше у вас здесь вот будет вот так вот выглядеть накладка нам нам тоже помешает здесь вот сверху был снизу есть еще Откручиваем Она, собственно, снимается Дальше этот пластик у нас просто выщелкивается из резинки Сверху Из резинки снизу Так, и еще нам нужно будет открутить поддон, который находится снизу Вот здесь он находился Андрей тоже уже постарался Вот там всего 4 болта снизу Так, раз, два, три, четыре и он, соответственно, снимается Вот здесь на резиночке он стоит В общем, эта проблема не является Просто говорю, комплектность деталей Вот, теперь нам нужно добраться До э, левого линка Путем откручивания Реле-регулятора Вот оно здесь, кстати, находится Здесь тоже э, подголовку 10 Два болтика Ну или под длинную отвертку армированную Вот, откручиваем Здесь, здесь и здесь и оно у нас в руки выпадет ну, Мы просто его отводим в сторону Также не забываем, что помимо нам второго человека Понадобится мод поднять То есть подъемничек стандартный Также откручиваем вот Я уже открутил снизу реле-регулятора И кронштейн, который крепит у нас пластик боковой вертикальный Тоже нам придется открутить А еще у нас там мешаться будет кронштейн реле-регулятора его тоже Это все под одну, под одну головку, под десяточку. Все быстро очень раскручивается, проблем никаких нет. И у нас освобождается доступ к левому линку. Вот он у нас уже виднеется. А правый, как я уже и говорил, что у нас довольно-таки простейшем доступе. Ничего разбирать не нужно. Если у вас стоит штатная выхлопная система, здесь можно, конечно подлезть и без ее съема э, долинков но это будет э, из-за кронштейна сложновато поэтому рекомендуется снять, конечно, глушитель вот, для того, чтобы туда добраться попроще ну или хотя бы э, снять э, с постамента, так говорится, кронштейн просто открутить кронштейн и отодвинуть немножко в сторону это позволит, но в идеале, конечно, глушитель снимать вместе с кронштейном Первое, нам нужно будет снять ось. Ось вынимается с левой стороны. Андрей там сейчас вам приготовил пневматический гайковерт. Я с левой стороны, с правой стороны буду держать верхнюю сначала. Давай попробуй поднять. одну. крутить там чтобы вышло и в принципе туда будет выходить там надо, чтобы сейчас я посмотрю так это у нас на 17. на 17 нижний на 17 если я не ошибаюсь да. верхний у нас был на 19 так значит нижнюю часть мы пока не линг снимаем а сни снимаем сам амортизатор крепления точнее освобождаем его Пошла так. Значит с этой стороны Придется вторую руку применять Покажу когда открутим С двух сторон нам пришлось подержать Поскольку снимаем не штатные линки Вот здесь видимо все таки раскручивали И закрутили не совсем штатно Может быть закисло В общем нижнюю гаечку Которую амортизатор освобождать собрались Нам пришлось попотеть Но тем не менее откручено Держали с этой стороны Вот с той стороны Андрюха Большой трещоткой выбивал Теперь нам нужно будет вытащить вот этот болт Он в эту сторону вытаскивается на меня вот. Но для этого вот как раз нужен второй человек Я сейчас буду сверху обнимать Вот так вот обнимать колесо с нижней, с нижней стороны И подавать его вверх-вниз, вверх-вниз Болтать А Андрей будет вытаскивать уже этот штифт Ну, болт Изрядно попотев Мы сначала вытащили все-таки это еще не смогли уебить, но а, удалось нам верхнюю часть вытащить, вот ось это которая крепит линки она крепит линки через амортизатор соответственно через верхнюю часть и сразу крепит оба оба, соответственно у нас освободилась оба линка вот они у нас упали короче не справились мы с нижней этой вот романтии не стали ее дергать Мы проще решили что можно верхнюю выкрутить вот верхняя сейчас покажу вот она она держала она выкрутилась вообще на ура но ну, это нам без разницы как нам главное было освободить вот эти вот шпильки чтобы отодвинулся вниз амортизатор и вот эти вот шпильки вот они туда вовнутрь выходят вот нам нужно было их вытащить теперь они свободно с этой стороны мы уже вынули эту шпильку, вот она так выглядит. Вот линки нештатные, так выглядит. Ну а теперь то, чего все так долго ждали, информация, которой нигде нет. Вот перед нами штатные и нештатные линки, штатные серые. Отличаются они тем, что в них, видите, находятся сайлентблоки, такие вот, подшипник там даже находится внутри, но мы не в это не будем разбирать. Вот это вот все продается в комплектации. Ну, можно показать, ладно, вот. Соответственно, вот, продаются они на заводе а, тоже вот так же в комплектации, в принципе, они, как я и говорил, их два одинаковых, не отличаются они левой и правой. Просто вы их зеркально разворачиваете и устанавливаете. Значит, в отличие от штатных линков, их можно очень хорошо отличить, потому что штатные линки, они, видите, имеют такие овальные формы, сложные, так можно сказать, формы. Вот. По сравнению с любыми, даже будут серые, какого угодно производителя, они рубленые угловые, прямоугольные линки, все которые вот эти занижения и они не имеют солинблоков. Кроме того, вот мы смотрим длина, да? длина штатного примерно 14 сантиметров, с небольшим 14,5 половиной, наверное, да? Длина, длина 15,5 сантиметров у нештатного линка прогрессии. Вот, то есть, еще раз повторяю, для того, чтобы занизить, нам нужно ставить длиннее, длиннее занижают, короче, завышают, ну, точнее, если штатные, то ставят в штатное положение задний амортизатор. Ну, вот Андрей на всякий случай промазывает, мы используем вот такой, это не реклама. Я, честно говоря, первый раз обратил вот внимание на то, как она называется, все время пользовались, вот. Это кто спрашивает, чем оси промазывать, там э, колеса когда снимаем. Вот мы пользуемся такими вещами. Ну, соответственно, Андрей восстанавливает смазку саленблока. Так, и то, что я говорил, э, вот, это, вот эти вот заниженные у нас пойдут на вот этого вот товарища. Ему занизим. Ну, по, по факту я вам покажу, что из этого получилось, как и обещал. Вот, просто у нас были, мы с него еще не сняли. Но у нас были отложены для, другой, для другого процесса тоже штатные линки. Поэтому мы сразу же снимаем процесс по замене. Ну, это самый стандартный, самый распространенный процесс по замене э, нештатных на штатные. Процесс, соответственно, не отличается ничем по замене штатных на нештатные. Поэтому два мотоцикла мы разбирать в этом видео не будем. Обратный процесс соответственно впихиваем штатные линки и вставляем в них вот эти вот черные шпильки тоже штатные ничего то есть при замене линков меняются только сами линки факт по факту остальное весь крепеж остается как есть только вот подпихнуть и тогда Но сейчас я андрею буду помогать вот нужны дополнительно руки поэтому Процесс мы вот это вот пропустим. Мы тут столкнулись с одной проблемкой. Может быть, вы тоже с ней встретитесь, поэтому расскажу. Значит, когда нештатные линки сюда ставили, вот сюда ставили нештатные линки и зажимали их, подогнули, зажимали вот до такой усрачки, почему у нас тоже проблемы с раскручиванием возникали, что деформировали немного стенки вот этого кронштейна. И э, штатный линк обратно из-за вот такой вот втулки на миллиметр не входит. Вот здесь вот втулочка, вот, и она на миллиметр не входит. У нас нету такой э, мчс гидравлики, которая позволит разогнуть вот этот кронштейн. Здесь металл вообще термоядерный. Поэтому принято решение просто на миллиметр подточить саму втулку болгаркой. Вот саму вот эту втулочку. Ничего страшного с этим не будет. Но она позволит нам теперь в новые, так сказать, посадочные места поставить штатные линки. После обточки болгаркой сняли буквально полтора миллиметра. Все вошло. Андрей пошел точить вторую. Сейчас со второй стороны поставим и будем собирать дальше. Маленькое дополнение. Если вы все-таки меняете штатные э, линки на нештатные, и у вас э, они довольно-таки болтаются там, да, вот как мы сейчас вот встретились с ситуации. Э, лучше подложите пару шайбочек, что-то вот типа того, типа таких вот шайбочек, чтобы э, ну, не деформировать раму при затягивании, чтобы вот эти шайбочки компенсировали, если есть какая-то разница, ну, просто производителей, заниженных линков очень много, Бог знает там где они на миллиметр там ошиблись, наверное такое бывает, я честно говоря, не разбираюсь в этих производителях, но если у вас они довольно-таки сильно болтаются, то лучше воспользоваться шайбочками, чтобы вот таких вот вещей потом не было. Да, помнится у меня такая оговорка стандартная, спрашивают, чем пользуюсь, в видео ты говоришь, что у тебя пневматический гайковер ну не пневматический, электрический, да, вот зарядником, вот, смотрите, чем я пользуюсь чем мы с Андрюхой пользуемся. Вот, очень хорошая штука. Да, я оговариваюсь не пневматически. Не надо меня троллить. Так, следующая часть марлезонского балета. Это вместе с шайбочками. Напихи. Подпихнуть туда шпильку. Господи, ты боже мой, так. Упирается, Андрюх. Пардон, мне тоже придется вторую руку. А, вот все, Опять пошла. вторую вот шайбу. Шайбочка не забываем, там вот, которые расположены. Это мы пока э, собираем все штатное обратно, просто из того, что мы разбирали, чтобы там линки снять. Сейчас уже разберемся. Кандрей затягивает. Напоминаю, что э, на каждую гайку, на каждый болтик в мануале на последних страницах есть э, таблица, где приведены все моменты затяжек. Пожалуйста, соблюдайте вот эти вот все вещи. А, помочь, да, Андрюх, вставляй. В общем, я э, сейчас должен освободить руки для того, чтобы мы соединили, опять же, вот у нас еще один остался штифт штатный, да, для того, чтобы закрепить здесь уже амортизатор и линки. Это, как говорится, последняя часть мурализонского балета. Обратная сборка завершена. Все на месте. Андрей там дособирает протягивая шпильки. Ну, с обратной сборкой здесь вы также справитесь. Здесь ничего сложного. Но переходим к тому, что у нас получилось для сравнения. Снимем как было до того, как мы поменяем линки. Это у нас, напоминаю, что заниженное крыло, заниженная прогрессия. Так вот это выглядело. А вот так выглядит тот байк, которому требуется занижение после установки обвеса кобра. Он пока у нас на штатных линках. Ну а вот что у нас получилось после. Смотрите насколько. Вот это штатное положение. Как должно быть со штатным крылом? Значит значительная разница, мы так примерили примерно 7, даже может быть 8 сантиметров приподнялась. и соответственно на тот мы тоже поставили совсем другое дело приобрела, приобрела кобра хищный вид так как это и задумывалось и тоже просвет значительно уменьшился. Вот представьте, что еще... Андрюха, а можете тебя попросить сесть? Сколько тебе килограмм? 82. 82. Вот сейчас 82 килограмма присядет. И посмотрим, сколько она еще... Опа! Села. Запас еще очень большой. Вот для чего действительно нужны линки занижения. Для штатных крыльев это совершенно нелепо и бесполезно. В общем, на этом мы заканчиваем видео. Меня зовут Павел, intruder-lac.ru -like Во всех э, моих ресурсах на, всех, на сайте и прочем. В правом верхнем углу вы найдете перекрестные ссылочки на все остальные ресурсы. 24 часа, 7 дней в неделю готов ответить на ваши вопросы. Буду рад. Всем пока.